Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе и это Lineage 2 Mobile. Вчера вечером прошел стрим Математика. Я, извините, что так поздно вылажу это видео. Кто не знает, кто такой Математик, это стример Lineage 2 Mobile. Который делает очень хорошие обзоры на разных чаров Но вчерашний стрим с Бартосом Для меня это как будто был какой-то цирк Просто посидеть под пивасик Короче, видео мы поворушим скелетов в шкафу Потому что то, что произошло месяц назад с Леоной 3 Выход ворона с Альянса Джастис У людей с Леоной 3 особенно накипело очень много вопросов И вам попытаются разъяснить то, что произошло ну То есть то, что мне интересно. И, возможно, вам будет это интересно. В целом, мы увидим об... мертвого. Не понимаю математика вообще. Мне кажется... Математик, друг мертвого, потому что другого объяснения нет, зачем это чудовище было приглашено туда и оно не следило за своим разговором. Ссылка на стрим будет в описании под видео, там больше 4 часов я попытался нарезать очень интересные моменты. И тут будут вопросы именно к Бартосу и людям, которые там контактировали в тех делах, которые происходили на Леоне. Также мы узнаем, за что будут ненавидеть мастера Чу до конца жизни. Начнем мы с Бартоса, вопросы к нему и не только. То, и, несу за Леона Третью, да, за Дарков и за Делюжен. Э, мы играли то есть, в определенный период в Альянсе Джастис. Когда к нам залетела и компания, э, мы отстаивали интересы Альянса, повторю, Джастис. Нам Альян Джастис пообещал к концу закрытия трансфера дополнительную подмогу, прилетели такие кланы, как Изиган, Клан One, прилетел Джикот, ему огромный респект, кстати, но что случилось? Ребята увидели купол и на второй день сказали, мы в ПВЕ, ребята, прокинули союз вражескому Альянсу, прокинули союз. Соответственно, Джастис, то есть вышли из Альянса Джастис, не были его под тагом но при этом оставались, скажем так, под э, опекой, ну, скажем так, руководство Альянса. Э, мы как бы эту фигню проглотили, да, и до последнего, то есть два месяца лупились, то есть максимально с фри-ту-плеями. То, что было сказано, что война была проиграна и заранее, это было понятно, но это, знаете, такая позиция смешная, слабая. Мы под конец, кстати, ближе к трансферу, пока еще месили замок, как бы, жали один, ну так, на секундочку. Что хочу сказать. Помощь была офигенная. Респект тем, кто с Изиганга, Это, по-моему, был бустер, который перешел воевать за нас. Мы дали классный бой фритуплеем. Что случилось дальше? У нас было преимущество, как ПВП-клана. Мы могли спокойно просить Изи Гангов и Иванов за споты. Вторым претензий ноль. Ваны адекватно вели себя как ПВЕ. Хотя обидно было, что такая помощь к нам прилетела. А вот ребят с Изиганг это как-то задевало очень, видимо. И не зря сегодня этот клан уже прозвучал, сегодня что они ведут себя не очень адекватно. У нас нету пруфов, что нам давали точки. Это нельзя сделать такой пруф, в принципе. Но у нас и адекватные люди. И какой вообще смысл, вдумайтесь просто в посыл, было разводить срачно в ровном месте ради какого-то одного персонажа с ником BlackRise. Да, который там 40 летний дедуля вашим сламкам, которому этому нафиг не надо. Но ситуации и прецеденты были, и мы это замечали не раз, и сгорели не с одного раза. И потом, потом, нам вары подтвердили это. Ребята не из ФТП, а второй их состав, который долетал, это бывшая Russian мафия, гус никуда, клан. Из-за точки инфа была. Доказать прямую мы это не можем. Суть в том, что мы попросили убрать одного мембера... И ничего бы не было. На что нам было сказано категорическое «нет». Ну, мы, как бы, знаете, ребята такие, не на помойке себя нашли, блядь. И начали лупить их в ответ. Кстати, Black Rise, несмотря на то, что он был слит, он как бы весело огрызался. И есть скрины, где он сливал наших мемберов. Да, мы тогда уже разосрались, в принципе. Но эти же ребята из IGN зарегались против нас на осаду. И помогли отжать тот отвоеванный замок фри-ту-плеем на осаде. Просто такой, знаете, дополнительный плевок в лицо. Это был обиды не держим, Это всего лишь игра. Но сам факт. Я к чему это все веду? Тут все говорят о том, что мы поступили так-то, так-то, так-то. Но какой-то логики, да... То есть, и смысла в этом, типа, нет. То есть якобы нам просто, извиняюсь, выражение в голову, и мы решили послать нахер Джастисов. Но типа нет смысла, мы за вас, блядь, два месяца бились. И как только мы перешли, просто ради принципа, да, то есть кинули обидку, так это назовем, на сторону фри фритуплеев, э, баланс сил на Леоне 3, на Кластере, резко поменялся. И он поменялся полностью в ноль. Как в Тое, так и на Острове. Без понтов, без нихера, просто, ребята, как факт. Поэтому, если что, сори, это всего лишь игра, но мы тоже, как бы, не с пустого места это все взяли. А, я тебе готов ответить, когда ваши кейлы, там два дня, когда ваши кейлы вам рассказывают правду, так называемую, а вы, ну вот там, один человек вышел со мной на контакт с вашего клана, я ему влез написал, после чего мне пош, написал, а что ты моему мемберу пишешь? Ну вот, типа, я очень люблю, когда ну человек, людям открывают глаза, они потом удивляются с правдой. Я так, просто так, постарался так, максимально пересказать. Я, я, понимаю, я понимаю, ну, еще раз говорю, претензий к твоему рассказу, нет, я его слышу, каждого вашего мембера, но ни один из ваших мемберов, как вы сказали, не на помойке себя нашли, не пришли, не сказали, так, ну что-то, типа, надо как бы вторую сторону услышать, обманывать. У меня, типа, у меня есть вот информация, на которой я присутствовал, я не буду говорить информацию, которую я от кого-то услышал, я буду говорить информацию, которую я говорил человеку, а человек мне отвечал. Смотрите, эм, когда формировались кто куда полетит, от вашего состава был пош. Пош. Со словами у нас э, 150 человек. Нам помощь толком Живы. не нужна. К нам еще летит Джеку. Там э, мы там все перевернем, все всех разорвем. Мне там надо э, человек 5-7. Я говорю: 5-7 нету. У нас есть вот свободный клан, который еще никуда не летит, или все переформировано. У меня есть там 60 бойцов слабых. Ну, не то, что там не супер-топы, не какие-то там... А средние, братан, средние не были, как и у нас есть средние. Да, я говорю, там, средние, но ну, не, бо... не супер-бойцы. Позже говорит, да мне 60 даже много. Я говорю, слушай, я их не буду разделять на там серваки, я либо их всех вместе отправлю, либо нет. Позже говорит, ну, отправляй, приюти. Я отправляю 60 человек из e в итоге у вас из 150 бойцов остается 60. Вот тут я, ну, типа, чтобы точное количество не спиздить, как говорится по-моему, человек 60 вас остается, и 150 названных пошел. Потом через пару дней ко мне заходит у Owner и говорит, а то пош пиво влупил, там что-то, блять не было, там 150 человек, это все для цветного. Я бы их не отправлял туда, эти клянусь. Я бы их на убой не отправил, потому что ваш сервер для них выглядел как убой. Ну, там сидит драфа, там сидят ребята 24 на 7, под, блядь, 25 драйверов на типах, фул ну, там, мои пацаны это вообще не вывезут. Там, типа, подожди секунду, ре... уточню, подожди секунду. Предлагали несколько вариантов. Предлагали еще добавить помимо изиков, предлагали добавить киберспорт. Был состав. Да. Был состав еще, который улетел на Леону первую. Пошкал, это все много. Я сидел, мы когда составляли, я составлял этот военный план. И говорю: вот будет столько-то адекватно, живых с вами будет ребят, которые готовы будут идти вперед постоянно, э, каким-то составом для массовки, для чего-то. Но они будут и будут всегда ходить. Из этих, которых отправили, человек 20 будет, 15 всегда у вас. Говорит, о, хорошо, этого достаточно. Юра Можно, можно, можно, секунду, можно я а, доскажу? Да, да, да историю. Ты потом дополнишь. Полетают ребята проходит там день, два, три. Что-то там до пяти дней, короче, вот этой всей возни. Пять дней они находятся в Альянсе. За пять дней они просят создать там телеграм, дери-группы. Я постоянно сижу с ними в бойсе, потому что ребята нервничают, их сливают. Они к такой, войне... они прилетели с ВАРа, просто не с такого активного, который был Они не отдыхали, они не сидели на фри, у них нет перьев. Точно так же умирали, как все. Это не то, что прилетели тупо, с расчеловочной на шашлыках. Вдруг на войне оказались. Они прилетают с менее активного вара, супер-топ активный вар, начинают нервничать, показывают не регруппы, там, где их приходит человек 10, а, и ват приходит человек 10, а против вас там человек 40 на регруппе. А, я посмотрел так пару дней, э, ребята начали постоянно умирать, я зашел на совет, и говорю Тимуру, что... ну, А, и в этот момент КЛ клана продает, еще это немаловажный момент, КЛ клана сгорает и продается. Да, было. И, и ребята горят. Ну, ты понял, когда нету... Там был Кейл, который всех держал как кулак. И ребята загорают. И все. Ну, там нету ни регруппа, ничего. Вообще там, ну, кул рассос пошел. Я созваниваю с советом и говорю, ребята, вот такая ситуация произошла. но ну, мы потеряем там, условно, там средних 50 человек, если сейчас не решим Ну, вопрос. И мне весь совет говорит, что переводи в ПВЕ. На условиях ПВЕ. Ну, типа, что у них нет приоритета спотов, потому что там их двигать туда-сюда. Я захожу к ребятам, говорю, есть вот такая история. Они говорят, мы его вот сейчас согласны, лишь бы удержать ребят. Ну, чтобы сейчас ну, не попродавали аккумуляторы, не поливали куда-то. Лучше так целиком, но в ПВЕ. Ребята прокидывают союзы туда и туда, для того, чтобы их не заливали, для того, чтобы быть просто в full ПВЕ. Они сидят в фул ПВЕ до момента. Там были, были сливы, они мне писали жалобы. Для там, слушающих скажу, что я человек, который занимается рассмотрением жалоб в альянсе между серверами. Они там пишут жалобы. Я не имел права рассматривать эти жалобы, потому что я был необъективен. Я там рассмотрел 3-4 жалобы и попросил рассматривать Рита, потому что ну, я за своих ребят буду стоять горой. Понятное дело, вы для меня всегда будете виноваты. Ребята, Рита, Рита, он, Рита рассматривала жалобы. До, до, дошло все до того момента, уже под конец, который трансфера, вот, вот все это время они там стоят в ПВЕ, их где-то сливают, где-то не сливают, что-то такое. Вот доходит до момента перед трансферами уже сами. и мне Тимур пишет, Ворон, кстати, не ловко, а Ворон мне пишет почему-то, я удивился, кикни Блэк Рай". Я говорю, почему? говорить потому что он бросает точки вар кидает тебе скриншот где слит человек ну, да сюда. слит человек я прошу его скрин клана скинуть это какой-то был твин он не скинул скрин слива человека даже не основая твина ну, короче не суть я ему пишу типа есть круг бреду про то что человек бросает точку параллельно а пока переписываюсь с варном, захожу в войс я говорю, и спрашиваю блокада. Я говорю, ты что, дядя, типа с ума сошел? Он, ну, я не буду там на стриме говорить, как он мне сказал. Он говорит, я тебе клянусь. Типа, всем, что у меня есть, что я такое не делаю. Ну, типа, я вообще не в том возрасте, чтобы такой тема. Я, я с человеком проиграл там 8 месяцев. Я ему верю. Я был офицером в этом клане. и Я этому человеку верю. Ну, потому что ну, это не в интересах этого человека, это назначил человека, ну, лично, грубо говоря. Я прошу у Тимура 14 раз, там, у меня в переписке, по-моему, раз 7, говорю, и где пруф? Он говорит, я тебе не буду нихуя бросать, я пацаны все бросил. Я говорю, искренне, и пусть скрины убийств соалийца. И, у, типа, в итоге я не дождался от Тимура ни скрину, ни подтверждения, что бросают точки. Я говорю, Тимур, типа, так дело не пойдет. Почему ребята решают, кому... А, и он пишет, тогда Леона 3 и весь Альянс прокинет из Игэн Я говорю, каким образом, типа, ты старший на Леоне, даешь право кому-то принимать свои вольные решения? На что Тимур отвечает, это их сервер, поэтому они могут принимать решения на своем сервере. Я говорю, к сожалению, сервер-то их, но ребята там находятся не с их сервера, а мои. Поэтому такие решения не принимать сами не могут. После чего Лолка заходит с Сашей Ураганом на совет, их добавляют. Мы бьем по рукам что сегодня ночь типа смерти окей типа все мы улаживаем конфликт смерти за сегодня за ночь считаются как плохая погода пусть ребята выплеснут пар и с завтрашнего дня уже будем как бы прокидывается обратно в союз и все классно ну ребята там ночь мучаются где-то друг друга убивают что-то делают короче панятся наступает утро или день уже а, и днем пацаны скидывают скрины, как их в Тарге тупо специально заливают. Ну, прям специально. Типа Лолка сказал, что типа мне надо, чтобы донести информацию, хотя бы, чтобы следующий день уступил, потому что было уже поздно. Ну, что, я все прекрасно понимаю, люди могут спать, не слышать. А, и Лолка говорит, что типа до, до утра, до терпим. Ну, в итоге днем мы пишем Тимуру Ворону, что ничего не прекратилось. Типа... «Камон, ты там за старшего остался? Что у тебя происходит?» Потому что мы-то сами на Зигхаре. А я спрашиваю, типа, что а происходит?» типа, И Санекс писал еще, что типа, «Тимур, камон, возьми все в свои руки, реши вопрос». После чего Тимур пишет сообщение, «Ребят, я принял решение покинуть Альянс, меня держать не надо, я буду придумывать что-то свое». Ну, что-то свое — это Редрайс 3, он назвал так на Леоне ком. й Что-то свое придумал, и все. Вот такая вот история. Ну и начался Черт. вар, вы вышли с Ланэксом. Давай пару, прав пару прав правок. Касательно именно ворона, персонажа Еган, приходил ли к вам Хрустис уточнять по нему информацию? А мне нет. К к ко мне в... лично Антон. нет. Ко мне лично нет. Насколько я знаю, никому по Егану, а именно по да. ворону, или по персонажу, или по человеку, к нам никто не приходил. Я тоже такую тему слышал, что, ну, что никто не что, обращался. Тогда, тогда у меня вопрос, в принципе, исчерпан. Просто у меня с Хрустисом оборвался разговор на том, что те люди, на которых я ссылался, мою информацию не подссылался ага. в разговоре, я только на Бартоса, потому что... Ну, все, все помните, да, о чем мы разговаривали. Я говорил, если ты хочешь какую-то подробную инфу по Игану получить, то иди у Бартоса уточни, он знает больше, чем я. На чем было неинтересно? Значит, он не уточнял. И тогда у меня есть еще один вопрос по поводу того, что тогда мы обговаривали, что у вас как бы с Яганом конфликт, и вы хотите его душить. Ну, такая же была информация, правильно? Или я что-то... Ну, душить в смысле? Ну, на дальнейшую игру воевать, или сейчас да. на Леоне? Душить! Блядь. Короче, воевать с ним хотели. Никто про союз с Яганом не разговаривал на тот момент. Альянс Джастис и Яган типа, перес... переставали существовать. Правильно я понимаю? Ну да, а... даже ВАР прокинулся. Я понял время. твой вопрос. Смотри, да, на вопрос Лионе им был прокинут Вар. В РР, когда пошли, у нас СРР весь этот мы играем в игру год, и у нас были нейтральные отношения с РР. Из-за одного ЕГАНа, который стоит на продаже и дропнет игру через месяц, нам вар рром прокидывать. Что у нас союз с РР, а там ЕГАН? Ты за это имеешь в виду, ну, это просто бред из-за одного персонажа. А, смотри, у нас же было претензии не к Жене, как к владельцу аккаунта, который мы узнали, что по итогу дропнут. У нас же был, была претензия непосредственно к Тимуру, который ушел придумывает что-то свое. И прокинул, ну, и прокинул. И Да, да прокинул И нас опрокинул, прокинул сам ВАР. Ну, типа ребятам ВАР, которые были на Леоне 2. Ну, там, типа я ребятам, понимаю, которые у нас валились. А то, да. что... Ну, сейчас, как оказалось... Я не знал, кстати, эту инфу, что Тимура нет в игре больше. нам готовы были кинуть союз. Он сам кинул ВАР изначально. И поэтому что? у нас и начался причем? с ним ВАР. Женя вообще ни при чем. Ну. Женя играл в свою игру какую-то и закончил ее быстро. Да, да, да, да, да, да, да, там типа. э, По поводу продажи Ворона у вас, точнее, Егана, кому его продали? Но ну, он дропнул да. игру. То, что продал, неизвестно. Я, не знаю. я знаю, что он ушел с игры. Ну, насколько я знаю, что персонаж на полочке стоит просто и все. Может быть, может быть. Прямо. Я просто сказал, он дропнул игру. Если сказал, продал перса, исправляюсь. А, Бартос, да. а кто доминирует на Леоне сейчас нынче? В каком э, аспекте? Ну, на межсервере. На межсервере никто. Да, да. Никто. Ну как, 50 на 50 или как? Где-то идет чередование, но я просто, я же это и говорил. Мы забираем, я же показывал, мы забираем половину той, они забирают половину той. Разные этажи в разные дни. Биора э, большая часть идет за нашим альянсом. За споты. Uh, у них фармит 3-4 человека Леоны первой, и то последние 5 дней у них фармит один спирит. У нас фармит uh, побольше людей, побольше времени, но сказать, что где-то доминация ее нет ни с одной стороны. Да, Я же сразу это сказал. 50, да? Боссом где-то 50 на 50, да. Мы добрались к самому вкусному, за что же возненавидели мастера Чу? Это один мастер Чу людей пиздец, кричал правосудие, берите, блять. Он так, я 2R делал. Чтобы, да, ну, блядь, другого Фигу. слова не найду. Нет, Держу, что, я супер. взял э, пропал... щит. А, правосудие, все, я сплю уже, сорян. Ну, no джаджмент, короче. Ну, вар убил, взял, сказал всем, орб топ-класс, берите все правосудия. Все пришли, блядь, на осаду, ноль крестов, а у, вас, да, у миллиона полклана с крестами. А, ты думаешь, такой это тактический был. ход был у него? Это не такой, это точно. Да, конечно. Это, это, это было, да. Он понимает? люди прикинули, понимают, что... -то что -то конечно, делал. можно сказать что он, угодно, но они поверят. Он запортачил, он проект. запортачил Аль. очень многим людям игру. Я могу так вот на свой взгляд сказать сильнейших людей. Это Лу, Спирит, это Хоку, это Курение, это Бигфрог, это Оливка. Ну, Оливка, наверное, чуть-чуть слабее сейчас, чем они все. Это, разумеется, Нистовый, извините, забыл. Это Дрофа, это вот из вашего сайда, господи. Э... Коста Вика. Коста, Коста Вика, да, тоже сильный очень. М -м, кого еще забыл? Магмар забыл. Магмар. С, с Магмаром я просто, ну, не, не очень знаком, нину, да Магмар даже с Побей Нистову, а Ви, Нистову это уже шушу. Пош очень сильно, то есть, пос, пос, пос, после стрима с Пошем, Пош очень сильно запустился. Кого А, ну у Ягана очень сильный персонаж тоже, чтоб не забывать, ну, Ягана, как бы. я думаю, уже просел, так что Яган... не не не не, -не, -не, -не, -не. Он до сих пор а даже сильный. Он до сих сильный. пор сильный, да, он на Doom сейчас бегает. А, ну, Ворон, получается, на нем. А, этот, господи, Фабиан продал чмок-чпок сейчас а, и, и нику персонажа Фабиана, тоже вполне хороший. Трофи, буджастик. А, Трофи, господи, забыл, Трофи, действительно, буджаскилл, да. Буджаскилл намного слабее. Буджаскилл, это кирюша кстати, это мой ученик. Конечно, хотелось обойти стороной эту, конечно, не небритую. Но как бы он занимает свою нишу клоунады в Lineage 2 Mobile, то мы не обойдем его стороной. Поначалу было даже весело. То есть, габа, какой-то продавец овощей, который шел в Lineage 2M с надеждой с целью расширения в овощном бизнесе, допустил вообще вот таких вот рейд-лидеров, там стримеров, медийности и так далее, ничего не спасло. Ну как вообще так вышло? Что, что запозоришь? Ну, блин, ну а мертвый, как? ты нам не помог, ну что делать? На Зикарде не дождались помощи на межсервере. Замытили ну, бы вам Сережа зато помог, Сережа помог Твистеру также. Мертвый если я не думаю, не я не думаю, не я не думаю не если бы ты против Габа есть. воевал, ты бы точно победил, я уверен, просто ты великий воин. да, у меня, да, у меня были сильные бойцы. Ну, они в ПВЕ сейчас бегают на барцы, насколько я знаю. Ну а потом, как говорится, малую понесло. Ты так, а это такое чмо, что подсасывать прыть? Тупое чмо, подпевающее, mm -hmm. mm -hmm. чтобы с матерью вообще общайке. Mm -hmm. ну, mm -hmm. зашел то чмо, mm -hmm. что mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Добрый вечер, ой опять канал дебилов, извините. Yeah, пошел ты нахуй. Mm -hmm. Ну и короче вот этого любителя доширака, потому что у него через слово доширак задоширачил. Ну, я не могу назвать Он нажрался кефира просроченного И уже был четвертый час стрима То математик решил закончить стрим Ну, по традиции, мертвого в этот раз не кикнули с дискорда Потому что, может, просто все выпившие были И этим все объясняется, на веселее, ну, не так все воспринималось. Я как бы и не пью Мне было лично противно эта личность под ником мертвый если вы хотите посмотреть полностью стрим, там в стриме будет обзор Чара БНД. В целом я очень многое пропускал, я так решил ну, вырезать самые вкусные моменты. То если тебе интересно, ссылка на стрим в описании под видео. С вами был Розе, всем до новых встреч.